Здравствуйте, меня зовут Маргарита Боболева. Я проживаю в городе Братске, это Россия. Мне 33 года. В этом видео я хочу поделиться своим результатом по применению продукции системы ЕС. Все началось с того, что 5 лет назад у меня начали сильно выпадать волосы. Как следствие, образовалась большая залысина, которая очень быстро разрасталась. У меня двое детей, то есть это посещение детских площадок, детских праздников, родительских собраний и так далее, а тут такое. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Начались, конечно, утомительные походы по врачам, дерматологам, трихологам, сдача всех анализов. Ну и как факт не было выявлено отклонений, поставлен диагноз очаговая лапеция на нервной почве. Были прописан комплекс витаминов и препараты, стимулирующие рост волос. Долгое применение нескольких месяцев продукта не давало никаких результатов. Дошло до того, что муж просто предложил мне купить парик. Было очень обидно, но что-то нужно было делать. Я стала искать решение своей проблемы в интернете. Однажды в соцсетях девушка пригласила меня на сайт. Где я увидела, что люди не просто зарабатывают деньги, но решают свои проблемы со здоровьем при помощи продукции. Я подумала, что, возможно, я смогу решить свои проблемы продукции. А в 2016 году я заказала продукт, начала его использовать в комплексе. Через месяц я увидела первый результат. То есть эта стала зарастать. Вернулась уверенность. Через полтора месяца мои проблемы не осталось и следа. Если у вас или у ваших близких, знакомых, возможно, есть такие же проблемы со здоровьем, укажите им информацию. Они будут вам также благодарны, как я сейчас, благодарна этому человеку, который пригласил меня на прямой эфир.